И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 4. Иисус не сторонился бедных, страждущих и грешных. Его полное любви сердце томилось от сопереживания к несчастным, нуждающимся в его помощи. Он видел страдания людей, которые с нетерпением ждали момента, когда считалась сверхъестественная сила возмущала воду. Многие страдающие от различных болезней приходили к купальне. Но в назначенное время собиралась такая огромная толпа, что она, несясь к воде, затаптывала более слабых мужчин, женщин и детей. Людей сотнями оттесняли в сторону, и они не могли добраться до воды. Многие разочарованные страдальцы, которым добраться до купальни стоило огромных усилий, погибали, не сумев первыми окунуться в воду. Неподалеку находились укрытия, где больные могли спрятаться от палящих лучей солнца и ночного холода. Некоторые несчастные страдальцы проводили ночи под навесами, а днем влекли свои бренные измученные тела в это особенное место – напрасно, лелея надежду получить облегчение. Один мужчина 38 лет страдал от неизлечимой болезни и постоянно посещал купальню. Сочувствующие этому немощному страдальцу люди приносили его сюда к тому времени, когда предполагалось, что вода скоро возмутится. Но те, кто был сильнее его, опережали больного и использовали желанную возможность. Так бедный, парализованный страдалец ждал у бассейна день и ночь, надеясь, что наступит благословенный момент, когда он сможет погрузиться в воду и исцелиться. Его настойчивые усилия, а также сопровождавшие его сомнения и беспокойство быстро истощали, и без того скудный остаток сил. Иисус посетил это убежище для страждущих, и его взгляд остановился на беспомощном инвалиде. Это бедное существо выглядело слабым и отчаявшимся. Но когда наступил ожидаемый момент, он из последних сил поспешил к воде, увы, как только он почти достиг своей цели, его обогнал другой человек. Он пополз назад, к своей постилке, чтобы там ожидать своей смерти. Но вдруг над ним склонился человек, исполненный жалости, и спросил, «Хочешь ли быть здоров?» Евангелие Иоанна, глава 5, стих 6. Уже совсем отчаявшийся больной поднял голову, думая, что это может быть кто-то, кто пришел помочь ему добраться к купальне. Но робкий луч надежды погас в его сердце, когда он вспомнил, что было слишком поздно. На этот раз ничего не получилось и его ужасное состояние здоровья вряд ли позволит дожить до того времени, как представится следующая подобная возможность. Он повернулся и сказал устало. «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Евангелие Иоанна, глава 5, стих 7. «Бедный человек». Он не мог и мечтать, что справится с эгоистичной, неумолимой толпой. И Иисус не просил этого, безотрадного страдальца проявить веру в него. Он просто повелел Встань, возьми постель свою и ходи. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 8. Внезапно парализованный колека почувствовал прилив энергии. Все его тело пронзила целительная сила. Новая жизнь наполнила каждую его клетку. Повинуясь приказу Спасителя, он вскочил на ноги и наклонился, чтобы собрать свою постель, которая состояла из простой подстилки и покрывала. Когда он вновь выпрямился, радуясь, что получилось исцеление после стольких лет бессильной немощи, то оглянулся в поисках своего Спасителя, но его нигде не было видно. Иисус затерялся в толпе а исцелившийся от паралича боялся, что не узнает его, если снова встретиться с ним. Он был огорчен, что не смог выразить незнакомцу благодарность. Когда он твердым и легким шагом поспешил в Иерусалим, по дороге восхваляя Бога и радуясь вновь обретенной силе, он встретил фарисеев и тотчас рассказал им о своем чудесном исцелении. Равнодушие, с которым они выслушали эту историю, поразило исцеленного. Вскоре они прервали его, спросив, почему он несет постель в субботний день. Они строго напомнили ему, что в день Господень нельзя ничего носить. В своей радости человек забыл про субботу, но все же он не чувствовал никакого раскаяния за то, что повиновался повелению того, кто имеет власть от Бога дабы совершить столь замечательное чудо. Он смело ответил, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 11. Фарисеи не возрадовались тому, что бедный немощный человек, страдавший своим недугом 38 лет, получил исцеление. Они проигнорировали чудо и с присущим им лицемерием осудили его за нарушение субботы. Они простили исцеленному человеку проступок, но сделали вид, что в ужасе от преступного поведения того, кто посмел приказывать человеку нести свою постель в субботу. Они спросили, кто это сделал, но мужчина не смог просветить их по этому вопросу. Эти власти имущие прекрасно знали, что только один человек способен на такое, но они хотели получить прямое доказательство того, что это был Иисус, потому что тогда надеялись получить повод, чтобы осудить его из-за нарушения субботы. Они считали, что он не только приступил закон, исцелив больного в субботу, но и совершил акт кощунства, заставив того взять свою постель и понести ее. Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы умолить достоинство закона, но чтобы возвысить его. Иудеи извратили его своими традициями и заблуждениями. Они превратили его в обузу. Их бессмысленные поборы и требования стали для всех народов притчей воязыцах. Всевозможными бессмысленными ограничениями, делающими святой субботний день практически невыносимым, была особым образом обременена суббота. Иудею было запрещено в субботу разжигать огонь и даже зажигать свечу. Мировоззрение людей было настолько узким, что они стали рабами своих собственных бесполезных правил. Как следствие, они попали в зависимость от язычников, оказывавших им много услуг, запрещенных их правилами. Они не задумывались о том, что если бы эти необходимые будничные обязанности были греховны, то вина... За найм других для исполнения этой работы так же велика, как и выполнение таковой. Они думали, что спасение даровано лишь иудеям, и совершенно безнадежное положение всех остальных нельзя ни улучшить, ни усугубить. Но справедливый Бог не дал ни одной заповеди, которую невозможно соблюсти. Его законы не приемлют бессмысленных обычаев и несуразных ограничений. Вскоре Иисус встретил исцеленного им человека в храме. Тот пришел принести жертву повинности, жертву за грех и благодарственную жертву за оказанную ему великую милость. Найдя его среди поклоняющихся, Иисус открылся ему. Великий лекарь обратился к нему с предостережением. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Ему, человеку, страдавшему в течение 38 лет, отчасти по причине своего разгульного образа жизни, было дано ясное предупреждение, что нужно избегать грехов, которые причинили ему такие страдания. Исцеленный возрадовался встрече со своим Избавителем и, не догадываясь о злобе, затаенной иудеями против Иисуса, сообщил фарисеям, прежде – расправшивавшим его, что это он совершил чудесное излечение. Иудейские сановники только этого и ждали. С самого начала они были уверены, что это никто иной, как Иисус. Во дворе храма поднялся большой переполох. Поскольку они хотели убить Иисуса, но им помешали люди, многие из которых узнали в нем друга, исцелившего их от немощи и облегчившего их страдания. Тогда возник спор об истинных требованиях закона относительно субботы. Иисус специально выбрал этот день, чтобы сотворить чудо в купальне. Он мог бы исцелить больного в любой другой день недели. Также он мог бы просто вылечить его и не вызывать возмущения иудеев, приказав ему взять свою постель и идти но каждое действие Христа на земле преследовало определенную цель. Все, что он делал, было важно само по себе и для его учения. Он пришел, чтобы возвеличить закон Божий и прославить его. Суббота, вместо того, чтобы быть благословением, как и было задумано, стала из-за дополнительных требований иудеям проклятием. Иисус хотел сделать ее менее обременительной и вернуть ей ее святое величие. Потому-то он и выбрал субботу для этого особого случая. Чтобы показать свою чудесную целительную силу, он нашел у купальни в Вифезде самого больного из людей и повелел ему нести свою постель через весь город, чтобы привлечь внимание людей к великому чуду, произошедшему с ним. К обстоятельствам, сопровождающим его исцеление и к тому, кто это совершил. Это спровоцировало бы дискуссию о том, что законно делать в субботу и дало бы ему возможность осудить предрассудки и ограничения иудеев касательно Дня Господня и заявить, что их фанатизм и навязанные обществу традиции бессмысленны. Иисус объявил им, что оказание помощи страждующим не противоречит заповеди о субботе, поскольку они сродни спасению душ или облегчению физической боли. Такой труд находится в полной гармонии со служением ангелов Божьих, которые непрерывно не сходят на землю и восходят на небеса, чтобы помогать страдающему человечеству. И Иисус ответил на их обвинение словами, «Отец мой доныне делает, «И я делаю» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. Все дни принадлежат Богу, осуществляющему свои планы в отношении человечества. Если иудейское толкование закона верно, то ошибается и Егова, который, создав землю при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, постоянно заботится о ее поддержании. Тогда тот, который сказал о своих делах весьма хорошо, книга Бытие, глава 11, стих 31, и учредивший субботу в память об их завершении, должен был периодически прекращать свой труд и останавливать непрерывный порядок Вселенной. Должен ли Бог запретить Солнцу восходить в субботу, заставить не посылать его свои живительные лучи, согревать землю и питать растения? Должна ли вся Вселенная остановиться в этот святой день? Должен ли он повелеть остановиться журчащим ручьям, чтобы тени орошали поля и леса? Нужно ли ему удерживать постоянные морские приливы и отливы? Должны ли пшеница и кукуруза остановить рост, а созревающие гроздья винограда перестать наливаться соком на один день? Должны ли шумящие деревья прекратить свой рост, а нежные цветы не открывать лепестки в субботу? Конечно, в таком случае люди лишились бы плодов земли и всех благословений, которые позволяют радоваться жизни. В природе все должно идти своим чередом. Если бы Бог на мгновение остановил землю, человечество погибло бы. Аналогично этому и у человека есть жизненные обязанности, которые нужно выполнять в этот день. За больными нужно ухаживать, нуждающимся помогать. Пред Богом останется виновен тот, кто не облегчит страдания ближнего в субботний день. Святая суббота была создана для человека и дела милосердия и благодати полностью отвечают предназначению этого дня. Господь не желает, чтобы его творения страдали даже от мимолетной боли, которую можно облегчить в субботу, как и в любой другой день. Иисус стремился, чтобы узкомыслящие иудеи поняли, насколько абсурден их взгляд на субботу. Он показал им, что работа Бога никогда не прекращается, особенно это касается субботы потому в этот день его народ оставляет свои обычные занятия и проводит время в молитвенных размышлениях. Они просят у него больше милости в субботу, чем в другие дни, и ищут его особого расположения. Они жаждут его благословений и настойчиво умоляют о покровительстве. Бог не ждет, пока пройдет суббота, чтобы исполнить их просьбы, а дает с великой мудростью нуждающимся то, что для них станет лучшим благословением. Небесное служение не прекращается ни на мгновение, и человек никогда не должен отдыхать от добрых дел. Закон о субботе запрещает трудиться в освященный день покоя Господня. Необходимо прекратить всякий труд ради заработка, любая работа ради житейских удовольствий или выгоды противоречит заповеди о Дне Господнем. Но исцеляя больных, Христос прославлял субботу». И Иисус заявил, что имеет право совершать столь же священную работу на земле, какой Отец совершает на небесах. Но от этого фарисеи пришли в еще большую ярость, потому что Он не только нарушил закон в их понимании, но еще и кощунственно заявил о своем равенстве с Богом. Только вмешательство простых людей помешало еврейским властям убить его на месте. На это Иисус сказал.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 Так Иисус явил иудеям свое истинное положение и объявил себя Сыном Божьим. Затем Он спокойно и уверенно стал наставлять их относительно субботы. Он сказал, что день покоя, освященный и избранный Иеговой для особой цели после того, как Он завершил дела творения, не предназначен для бессмысленного времяпрепровождения. Как Бог прекратил созидать и почил в субботу, благословив ее, так и человек должен оставить повседневное занятие и посвятить эти свя... священные часы здоровому отдыху, поклонению Богу и богоугодным делам. Вожди не могли ничего противопоставить этим высоким истинам, взывавшим к их совести. У них не было аргументов, чтобы парировать их. Они могли лишь ссылаться на свои обычаи и традиции, и те выглядели слабыми и неубедительными по сравнению с сильными аргументами, приведенными Иисусом о деяниях Бога в непрестанном круговороте природы. Если бы они хоть немного хотели быть просвещенными, их сердца поверили бы, что Иисус говорит правду, но они отбрасывали все доводы о субботе, приводимые им и стремились осудить его за то, что он делал себя равным Богу. Ярость вождей Израилевых не знала границ, и им чудом помешали схватить Иисуса, чтобы предать его смерти. Но люди не вняли призывом к насилию и пострамили правителей, предпочтя наставление Иисуса их словам. Народ оправдал Иисуса, исцелившего несчастного страдальца, который мучился в течение 38 лет. Поэтому священники и старейшины были вынуждены на время сдержать свои чувства и терпеливо ждать более благоприятные возможности для осуществления своих злых замыслов. Иисус заявил, что Он не может творить Сам от Себя, если Он не увидит Отца Творящего. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 19. Его отношения с Богом запрещали Ему трудиться независимо от от Него и делать что-либо противоречащее воле Отца. Каким же это было упреком для человечества, а особенно для тех, кто обвинял Сына Божьего в служении, совершать которое Он был послан? Совершая злые деяния, они отделились от Бога, и в силу своей гордости и тщеславия поступали по своему усмотрению, полностью полагаясь во всем на себя и не осознавая необходимости обратиться за руководством к тому, кто мудрее их. Мало кто понимает всю важность слов Христа, научающих человека, что его связь с Отцом Небесным должна быть неразрывной, и независимо от занимаемого им положения в мире, он всегда в ответе перед Богом, который держит все судьбы в своих руках. Он поручил каждому человеку исполнить свое предназначение, каждого он наделил теми или иными способностями и средствами для этой цели, и пока человек следует его руководству, он имеет право просить благословения выполнения обетований своего учителя. Но если кто-то, несмотря на священное доверие, проявленное к нему, превозносится, надеясь на свою собственную мудрость и силу, и беря все в свои руки, отделяется от Бога, которому он якобы слушает, то он за свои самовольные действия будет призван Богом к ответу, потому что не трудился в единении с Господом. Теперь Иисус предстал перед иудеями в своем истинном облике. Он объявил, что все деяния Отца с той же силой и такими же результатами творит и Сын. Он также пообещал тем, кто слышал его, что они станут свидетелями еще более великих чудес, чем те, которые он совершил ранее, исцеляя больных, хромых и слепых. Садукеи, в отличие от фарисеев, не верили в воскресение мертвых. Они утверждали, что телесного воскресения не будет. Имя Иисус возразил, что одним из величайших дел его отца является воскресение мертвых, и он сам, как Сын Божий, обладает такой же властью. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божьего и изыдут творившее добро, воскресение жизни, а зло, воскресение осуждения. Евангелие Теана, глава 5, стихи с 28 по 29. Смиренный Назарянин предстал в своем истинном величии. Он поднимается над человечеством, обличая грех и позор и предстает как почитаемый повелитель ангелов, Сын Божий, равный с Создателем Вселенной. Правители иудейские и вся внемлющая толпа были потрясены его великими истинами и его достоинством. Ни один человек не произносил подобных слов, никто не являл себя с таким царственным величием. Его слова были просты и понятны, они полностью раскрывали его миссию и долг перед миром.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 Посредством этих слов обвинения Иисуса и попытки дать определение Его делам милосердия и благотворительности по своему узкому фанатическому разумению, пали на самих правителей. Он объявил себя их судьей и судьей всей земли. Когда Он пришел на землю как искупитель, весь мир был отдан Ему, и все люди ответственны пред Ним. Он взял на себя бремя человечества, чтобы спасти людей от последствий их грехопадения. Он одновременно и их защитник, и судья. Пережив самые ужасные человеческие страдания и искушения, он может понять слабости и грехи людей и судить их. Поэтому Отец весь суд отдал в руки своего сына, зная, что тот, кто победил сатану от имени человека – будет мудрым, справедливым и милостивым по отношению к ним. Слова Иисуса были особенно впечатляющими, ведь вопрос стоял очень остро. По сути, он предстал перед иудейскими сановниками, чтобы быть осужденным за все деяния своей жизни. Он, господин субботы, был привлечен к ответственности перед земным трибуналом по обвинению в нарушении заповеди о ней. Когда он смело свидетельствовал о своей миссии и служении, его судьи смотрели на него с изумлением и гневом, но им не удалось опровергнуть его слова, и они не смогли осудить его. Он не признавал права фарисеев допрашивать его или вмешиваться в его дела. Иудаизм не давал им таких полномочий, их претензии основывались лишь на собственной гордыне и высокомерии. Он отказывался признать себя виновным в любом преступлении или подвергаться их допросам. Предоставим им великие истины, касающихся его служения, неразрывно связанного с волей Отца, он подтвердил свои слова свидетельствами, рассказывающими о нем. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». И если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 30 по 35. «Читающий тайны их сердец напомнил им, что непродолжительное время они принимали Иоанна как пророка Божьего и радовались принесенному им посланию». Он провозгласил, что миссия Иоанна состояла исключительно в том, чтобы подготовить путь для того, кого пророк называл Христом и Искупителем мира. Но ни один человек не способен свидетельствовать относительно таинственной связи Иисуса с Отцом. Человеческий разум не в состоянии постичь замыслы Божьи. Иисус заверил их, что он ссылается на свидетельство Иоанна не для того, чтобы поддержать свои заявления, а лишь для того, чтобы его преследователи убедились, насколько они слепы и непоследовательны, открыто выступая против того, кто, как утверждал Иоанн, был сыном Божьим. Они не были в неведении относительно свидетельства Иоанна, потому что отправляли к нему посланника, который принес весть о крещении Иисуса и чудесных знамениях, явленных тогда Богом. Говоря об Иане, Иисус обращает внимание слушателей на то, что отвергая его, они также отвергают пророка, которого ранее с радостью приняли. Далее он заявляет, «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимое, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 36 шестой. Разве не отверзлись небеса, и свет ни престола Божьего не осиял его славой, когда донесли слова и Еговы? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Помимо всего прочего, само по себе его служение провозглашало о его небесном происхождении. Тот, кто был привлечен к суду, как нарушитель субботы, предстал перед обвинителями, обличенный в божественную благодать и вооруженный словами истины, которые пронзали их подобно стрелам. Вместо того, чтобы принести извинения за действия, которые ему вменяли в вину, или объяснить цель, преследуемую им, он обращается к правителям таким образом, что из обвиняемого становится обвинителем. Он упрекал их за черство сердец и за слепое невежество, с которым они читают Писание, но при этом кича своим мнимым превосходством над всеми остальными людьми. Те, которые считали себя знатоками священного Писания и толкователями закона, сами фактически не знали их требований. Он осудил их праздную жизнь, их любовь к восхвалению и власти, их алчность и отсутствие сострадания. Он обвинил их в том, что они, не веря Писанию, которые призваны исповедовать и чтить, приступали к выполнению всех церемоний и обрядов, игнорируя при этом великие принципы истины, являющиеся основой закона. Он утверждал, что они отвергли Слово Божие, поскольку отвергли того, кого послал Бог. Он повелел им «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». «Они свидетельствуют о Мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Засвидетельствованная Иисусом истина столкнулась с их предрассудками и обычаями, и они отвернулись от нее, закрыв свои сердца. Они отказались слушать Христа, потому что его учение осуждало столь любимые им грехи. Если бы Сын Человеческий пришел истить их гордости и оправдывать их беззаконие, они поспешили бы оказать Ему должные почести. И Иисус сказал, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня, а если иной придет во имя свое, его примите». Евангелие Теана, глава 5, стих 43. Будут появляться самозванцы, которые не смогут дать никаких доказательств своего божественного происхождения, но которые своими приятными речами будут поощрять тщеславие богатых и неосвященных, и они смогут получить их беззаветную преданность. Эти уже пророки приведут своих последователей к вечной погибели. Иисус заявил, что ему нет необходимости обвинять их перед Отцом, ведь Моисей, которому по их словам они верили, уже осудил их. «Если, если бы вы верили Моисею, — сказал он, — то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 46 по 47. Иисус знал, что иудеи были полны решимости умертвить его. Однако в этой беседе он полностью объяснил им свое родство с Великим Богом, свои взаимоотношения с Небесным Отцом и одинаковое положение с Ним. Их нелепое противодействие и безумная ярость в адрес Спасителя ничем не были оправданы. Но хоть они и были обескуражены и сражены Его Божественным красноречием и истиной, кровожадная ненависть священников и старейшин не исчезла. Их охватывал страх, когда они видели, какой великой силой убеждения обладал и Иисус. Но окутанные цепями гордыни и высокомерия они отвергли доказательства его божественной силы и, противясь его призывам, обрекли себя на жизнь во тьме. Им не удалось подорвать авторитет Иисуса или лишить его уважения людей, ведь многих глубоко взволновали и покорили его убедительные слова – Вначале их внимание привлекли совершенные им чудеса, а затем, когда благодаря убедительным словам раскрылся его истинный характер, они были готовы признать его божественным авторитет. С другой стороны, его осуждающие речи беспокоили правителей. Они испытывали вину, и это еще сильнее ожесточало их против него, потому они были решительно настроены его убить. Они разослали гонцов по всей стране, чтобы те настраивали людей против Иисуса, которого они провозгласили обманщиком. К нему приставили заглядатаев, чтобы следили за ним и доносить о каждом его слове и шаге. И теперь драгоценный Спаситель явственно стоял под тенью креста.